Так, друзья мои, сегодня 30 декабря 2016 года. Тут у нас появился плакатик некий, прикрыл страшное дело. И вот я иду на первый этаж, и вот я хочу посмотреть, где у нас тут нарушители закона. Где они? Где? Спрятались они? А я ведь с камерой пришла. Здравствуйте. Ну, вот знаете. они все. Первый один. Ну, второй. Третий отвернулся старшина вот, за порядком. Вот, порядка, вот, смотрящий В общественном месте. Но ну, молодцы. Это будем считать. У нас отведенное для курения место. Хорошо. Вот. А где вот здесь палочка? Вот кто тут дебоширил? не мы точно ну а кто значит посторонних пускаете? Ну, только быстренько сделал мне пока не началось тут бродяги знаешь какие ходят? бродяг надо бродяги, выгонять давным днем где бродяги? бродяги тут постоянно ходят кто? вот один из них это бродяга? да мы украшаем это между прочим это это вы что ли украшаете? Ну, не мы а вообще вот ну а что общество, Но лично общество... ты что сделал? Нет, общество это украшает Я... вот, вот, вот он как представитель Общество. А вообще, Нет. ты где живешь на самом Нет. деле? Б бывший, бывший житель это общежитие. Здесь да. ходишь и говорю в гости. Да, Я здесь раньше живу. А это твое гнездо, получается. Нет, почему гнездо? Почему? Но не, выпал из гнезда, Нет. всегда тянет на нерест, туда, где ты родился. Это ностальгия называется. Знаете, как говорится? Это это. Родные места. Родина, родина мать. Родина, родина мать, он родина, сюда домой народина, приходит. Народину, как народину, тебя зовут? Крас... Серега, красота, солнышко мое. А ты где разулся Почему босиком? А вот если я к Игорю значит, Игорь отвечает за твое поведение. Молодец. Слава красиво. Так, а тут кто на стенке у нас лез? Вот эту фигню кто оторвал? Так она сама со временем отрывается Нет, ушки, она была приделана. ну-ка подвинься, товарищ старшина она... опа Так там не только секретики, там вообще хорошие секретики Нет, Ой, что... Боже мой, это что такое? Нет, чтобы Все оставили похилиться, так это... они сюда пустые а бутылки Отпечатки сегодня не буду снимать Вот это? <с <с это же место для курения, но не место для бухания. <смех> Ладно, на камеру не рисуйся Короче, вот будет март месяц, пацаны Я серьезно говорю, вот эту бандешку закроем Чтобы тут не курили, не, не улыбайся Будете ходить на улицу, Конечно, там, уже, там да. уже в март месяц Я вам разрешаю, вот так вот, без пари, вот тут еще типа, вот, курите Вы там, вы там вырежете немножко, стоите вы там Кого вставить-то? Но я тебе ВКонтакт закину, ты есть у меня подписан на меня? Сюжеты немножечко. Да я тебе весь... В Ютуб можете даже выложить. В Ютуб тебя выложить? Меня, Любовь таежная, у тебя есть моя... Батальон. Батальон-то да, но на Ютубе у меня таежная. Визитка-то нету, что ли, у вас в У тебя есть визитка? Да, везде, в Перископе, в Зелке, в Скайпе. Инстаграм. Инстаграм все подписаны, подписаны, Подписывайтесь на Бавтолюк. Нет, у меня ну, там Бофт. На любовь Бовтолюк. Да. Да. Молодцы, мы хорошо. Не, молодцы. Мы за ответственность. Мы. Не, ну вы как думаете, нормально сейчас стало у вас на этаже? За, за, да. за, за, за Намного лучше. Даже Серега Ратова. Ага. Бывшие пристыли, год где? здесь не был, что, смотри, такая красота. Вообще в шоке, да? Вообще, звезда. звезда да, в шоке, да? да? Да. А когда будем собирать денежки на двери, входные, а железные а двери. двери, чтобы, чтобы... попасть. Что, назад? Да, вот чтобы к вам на этаж вообще было круто заходить. По Поскольку себя. Я согласен, по 50 рублей. Нет, она две. А Игорь сколько говорил, сколько? 17 тысяч а двери. А 16 квартир, 17 тысяч дверь, плюс замок. Но по полторы штуки-то надо собрать С установкой Понятно, О, с установкой Нет, установим-то мы сами Ну тогда значит по штуке Люди собирайте Люди есть, ну, на то и да, Все, да, хорошо, я, ребята, договариваемся я, я вызваниваю компанию, которая поставит Игорь, тебя назначаю старшим, я все записываю Нет, нет, вот Игоря второго Нет, ушки, ты сказал, что умеешь, вот и делай Так мы, мы Игорь нет, второй я... за другой отвечает Безусловно, конечно, я это все сделаю это легко сделать. Ну-ка на нас поснимай. Видно, как мы с Эберем стоим. Да. Игорь. Здравствуй, Добрый вечер. Игорь, ты берешь ответственность за двери на себя. Как мужик. Камеру поправь. Что ты крюк? А, нормально? Чтобы вы полностью. А, так-то вообще. Так и видно, да? Да, так ты красивее. Хороший, ты парень Игорь. Значит, все. А ты устанавливать будешь? То есть. А надо купить их, просто где-то купить, привезти, а вы устанавливаете, да? На просто. На... Нет, ну ты обещаешь, что ты будешь устанавливать двери? <связан> Нет, ну, не ну, усыну, как специалист вам. А ты кто по специальности? Мастер сухого строительства. Сухого? Да. Ну, э, евро отделка. Это... А что тогда вот здесь вот коридор вам не сделать, товарищи? Я же вам говорил тогда. Ну так давай, надо тысяч. И... Ну договариваешься со своим этажом. Евро, подъезд Готов. Вот тот подъезд или только ваш этаж? Конечно, наш. Но договаривайся да, со своими жильцами, соседями. Смотрите, на тот надо. этаж это, что это я уже надо Кассируем собрать сначала. Кассируем собирай, выдвигай предложение. Это надо баллотироваться мне сначала в партию сначала. Ну баллотируй всякие дела то. Не в партию а вы, перевод уже? Ну да. Я Ставь, я. Ставь, его, Ставь. Все, буряновский уже. А за все ответите за все. Он ответите. уже походу ответил все. Вот. У вас два активных, Ольга и Игорь, теперь ты будешь третий. Игорь, Игорь, Ольга. Не вопрос. У вас Нет. уже совет этажа, считай. Нет. Не, ну правда надо взяться за это дело. Ты что, в то сколько можно жить? Ты меня снимаешь? А я хорошо смотрюсь? Сейчас вообще хорошо. Там далеко просто стояли. Ну За ремонт это, конечно, да. Надо подумать.